Слушайте, опять же, я очень благодарен, что раз в год я могу выйти на сцену и вспомнить своего любимого деда. И эту песню, где бы я не пел, я всегда посвящаю ему. Вот. В 90-м году, вернувшись из армии, я пошел работать в школу. И в девяносто первом году мы были в горах, мы водили детей на капитак. И поднимаясь по стенке, но неважно, если коротко, просто я, я там сорвался, а мой при приятель меня удержал на, на страховке. А, вот И понятно, что если бы не он, навряд ли мы бы сейчас с вами общались Но когда я вернулся домой, я знал, что именно в этот день умер мой дед Михаил Почетков Старик Мечтал, что я стал Большим скрипачом И даже в далеком Милане Я буду играть На концерте А внук его глупый Закатывал крик Ведь он не хотел быть Большим скрипачом Он плавать мечтал в океане На старом Пиратском карпете. Среди акул Альбатросов Мечтал стоять он на борту, слегка под выпившим отросом, с огромной трубкой в орду, крича в бою, осипшим басом, На борту Жорлы вперед и быть огромным, одноглазом и даже раненым в живот, как он мечтал, Из океана вернулся на родной печал, веселый раненые пьяный. О, боже мой, как он мечтал в портовом Кабаке Ривьером объятиях, где ищу за души. Аня, а ну, скрипач, Хали, разыграй мне, что это номер усы? Но время проходит, И дедушки нет, Он больше не будет стоять под душой, Ему же это все безразлично, Что внучек скрипач в ресторане, Он по вечерам, инструмент и мучает скрипку, и всем хорошо, и ему уж это все безразлично, ведь он далеко в океане. Среди акул и альбатросов мечтал стоять он на борту, слегка легкопаду выбивший матрос, с огромной трубкой во рту, кричал в бою осипшим басом. А бордаш орлы вперед! И быть огромным, и даже Раненым в живот, как он мечтал Из океана вернуться на родной причал Веселые, раненые, пьяны. О, боже мой, как он мечтал Фортом, кабакерем, ермак Я тех же умереть Кричать, о а ну, скрипач, колер Давай, играй, я буду петь Он спел бы под скрипку Под скрип старых мачт Браво Сын манан А маленький злой одинокий скрипыч. играл бы нас.